Зона прикрепленной десны с вами измерена. Почему 6 мм нужно иметь наличие латеральной десны? То есть, как правило, щелевидная рецессия достаточно узкая и длинная. А 6 мм нужно для того, чтобы создать опору прикрепленной десны в области каждого основания сосочка, которая классически является где-то 3 миллиметра. Каждый сосочек в своей ширине в основании. Еще раз противопоказанием. Четвертый класс отсутствие латеральной прикрепленной десны. И в данной таблице есть целая строчка. Вот она выделена. У нас она была оранжевая. Там, где мы применяем латеральное смещение, фактически с первого по третий класс успешно и только в третьем классе где рецессия, глубина рецессии более 3 мм, и мы применяем ее со слизистой десневым свободным трансплантатом. Это схема. Что самое главное, мы учитываем при выборе этого метода, вот здесь, вот, как правило, мы не говорим о глубине рецессии, мы говорим о ширине рецессии. Она будет равна х. Для того, чтобы выполнить дизайн этого, этого разреза этого, этой операции, нужно 6 мм, прибавить к нему значение х. Что значит ширина рецессии? Да? Измеряется она в самом широком месте, скорее всего, что у основания, около цементной соединения. Эта величина откладывается латеральнее, либо в медиальную, либо в дистальную сторону от границы свободной десны и прикрепленной. Свободную десну, вот эту маргинальную часть, мы всю уберем на протяжении всей рецессии, на все ее, по всему периметру. Поэтому мы откладываем не от самого края, не от свободной Десны, а именно от границы свободной Десны, так как здесь нарисовано и прикрепленной Десны. 6 мм плюс X И верхняя граница от глубины зондирования. Да, вот отсюда, то есть от границы маргинальной мы еще прибавляем 3 мм в высоту. Это будет Высота вертикального разреза нашего в этой области. Выполняется дизайн разреза. Там, где зеленая это все, что мы режем. Это скальпель. Удаляется маргинальная часть десны по всему периметру. Выполняется горизонтальный размер на измеренную длину 6 мм плюс x ширина рецессии. Есть, При... ширина рецессии 3 мм, значит... Да, да. Так как формула, здесь вот никто никуда не отходит, никогда здесь именно всегда соблюдается вот этот вот Поэтому, когда вы планируете операцию, вы сразу меряете эту рецессию, смотрите, что у вас есть 6 мм и еще плюс И тогда уже принимаете решение оперировать именно таким методом Выполняете вертикальный разрез, глубина зондирования плюс 3 мм Соответственно, формируете полнослойный слизистый надкосничный лоскут до мукогенгивальной границы он полнослойный будет везде, по всему разрезу, по всему дизайну дальше лоскут расщепляется слизко-энкастичной до свободного его перемещения в зону рецессии вот таким вот образом и в области рецессии у вас получается почти на всем ее протяжении Полнослойный лоскут с надкосницей закрывает поверхность корня. И лишь небольшая щель будет ушита просто вертикальным разрезом. Но, как правило, 3 и более миллиметров здесь высотой достаточно для стойкого, хорошего результата. Ушиваем мы теми же самыми. Сначала фиксируется слизственно-косичный лоскут, ушивается двойными Обвивными петлевидными кисетными швами второй шов, также как при корональном смещении, выполняется субнокосничный в самых опекальных точках вертикальных разрезов, и все дальнейшие швы субопителиальные выполняются уже после того, как слизисты на косничную лоску в своем положении в данном случае если вы применяли в при третьем классе соединительно-тканный трансплантаализированный и я вам советую его еще прижать обязательно крестообразным матрасным швом потому что здесь иногда его фиксации недостаточно. Как правило, такие щелевидные дефекты возникают в области чрезмерной выпуклости поверхности корня. А на таких выпуклых поверхностях корней трансплантаты не очень хорошо фиксируются и создаются вот эти мертвые пространства. Поэтому желательно здесь крестообразный шов тоже наложить для того, чтобы соединительный ткан трансплантат прижать. у нас получается пешевые будут по границе рецессии? Ну, вот с левой стороны. Или мы чуть смещаем от границы. Вот это? Да. Вот здесь вы накладываете... Вы переграли. Или вот у вас же латеральное перемещение. Вы же... Да. Э, да? Отсюда, э, там, например, зона премоляра... Переместили в зону клыка. С той стороны мы должны перекрывать, где вот у нас слева, мы должны перекрывать вот этим латерально смещеным лоскопом, нет? Нет, Но он, он встык, стык, там стык, стык, стык идет. А там и стык. И нет, это... встык стык, стык, мы поэтому и удалили с вами свободную десну, когда препарировали по всему периметру. Я пропустила. Еще раз. Посмотрите на разрез. Мы удаляем по всему периметру зону свободной десны. И поэтому, когда э, у нас совмещаются да, раневые поверхности, они вот именно в этой зоне получается стык-стык. Мы для этого именно это удаляем. Не потому, что это требует это клиническая ситуация, требует именно методика выполнения для того, чтобы края. Иногда даже рекомендуется у некоторых авторов... Э, Сделать выше, вот просто хирургически продлить этот вертикальный разрез, как бы продолжение рецессии, для того чтобы и мобилизацию этого слизисто лоскута облегчить и чтобы сделать более красивым просто самоэстетически этот дефект, когда выполняется просто один разрез, он ошивается, там не возникает вот таких никаких перекосов именно слизистый. Ну, вот таким вот образом. Образовавшийся дефект латерально, как правило, либо очень маленький и вообще фактически ничем не закрывается, либо закрывается также коллагеновой губкой и ушивается крестообразным просто швом, чтобы прижать губочку к поверхности на ближайшие 2-3 дня, для того, чтобы послеоперационное течение для пациентов было менее безболезненным, более комфортным. Может еще вопрос? Да. А вот э, разрез, который мы э, делаем справа, насколько он от э, маргинального края вступает Сейчас. Так. Вот, где, э, вот отсюда да. э, миллиметр обязательно еще от свободной десны. Чтобы не вы не травмировали, ли? да. Чтобы соседний зуб, у которого рецессии нету, mm -hmm. не страдал. Если сделать больше, у вас получится вот этот короткий лоскус слизистый он, он получится вот здесь, и тогда он переместится на этом уровне, и, конечно, немножко недостаточное покрытие будет поверхности корня в этом случае. Осложнения такие же, в общем-то, как и при любой методике. Это некроз, инфицирование донорского ложного тоже в минимальных каких-то случаях происходит, расхождение швов, рецидив, гематома, отек, такие классические. По поводу рецидива хотела бы остановиться. Очень много авторов говорит о том, во всяком случае раньше они говорили о том, что эта методика, почему она была много лет забыта, дает рецидив. И анализ клинических случаев показал, что зачастую возникает ситуация, что до... вот латерально доктор размерил да, эту ширину, э, эту прикрепленную десну, ее горизонтальный объем, а в высоту у него был миллиметр ширина самой десны да, он переместил а миллиметр не смог это удержать э, результат эстетически. естественно произошла меньше но рецессия да, как, мы все таки рассматриваем это как рецидив с вами вот. и после этого почему появились эти три миллиметра чем интересен данный курс мы с вами живем во времена когда нас прессингуют в части необходимости применения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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Смоляков. Великолепно, подача информация, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое, организатор. Приходите, не пожалеете. Все было хорошо на высшем уровне.